Друзья, всем привет! Мы уже убрали елки все, и детскую елку, и которая у нас в зале стояла. Остались какие-то детали, а так практически уже разгребли. У нас дом очищен уже почти от всего новогоднего декора. В этом году мы решили так раньше убрать, не дожидаться марта месяца. Еще одна из таких неприятных новостей — это... То, что я заболел у нас многие мамочки меня поймут как это сложно это в первую очередь морально сложно потому что ты видишь как ребенок, ребенку твоему тяжело и я не знаю вообще ничего не предвещала никакой болезни мы так хорошо накануне Погуляли, покатались на санках, и он утром, рано утром, в 4 утра, начал капризничать, он проснулся, и мы понимаем, он горячий. Мерим температуру 38,5, Днем Днем температура была уже 39,5, в общем, мы, естественно, ее сбиваем. Самое неприятное во всей этой ситуации, что ты не знаешь, от чего ребенка лечить, у него нет никаких симптомов болезни, нет ни насморка, он не кашляет, горло вроде нормально а просто вот гонит сильно температуру. Ну, понятно, что есть, значит, какой-то воспалительный процесс. Яна мы будем лечить. Не знаю только пока от чего, но разберемся. Не любим мы долго болеть. Если у нас это происходит, а происходит у нас это крайне редко, чему я очень рада, то у нас есть свои экспресс-методы, достаточно действенные, которые быстро ставят на ноги нас всех. Поэтому... Ну что ж, просто неожиданно, неожиданно. Обычно ты видишь, ты чувствуешь, когда твой ребенок может вот-вот заболеть, а здесь как-то так вот это резко, вот не очень я это люблю. Ладно, теперь чтобы ребята держались не заболели мы сегодня кстати пришли из тренировки мы в четверг не пошли на футбол потому что у нас уже две недели подряд отключено отопление в зале в котором они занимаются в раздевалках тепло в зале отключили отопление потому что большие счета приходят но можете себе представить насколько там холодно там просто собачий холод потому что Ночи были, где температура опускалась до минус 15 Вот, минус 10, минус 15 Можете себе представить, что происходит с помещением таким, да Стены сырее, туда заходишь, там воздух холоднючий Мне кажется, проще даже и лучше в таком случае на улице проводить тренировки ну, В общем, сегодня детей утеплило Шапки им дала с собой, сказали еще и варежки. Берите, вот настолько там холодно. Там, когда находишься, парсор-то идет. И они забегают в раздевалку после тренировки. У них красные такие щеки, носы, красные, уши. <laughs> прям и красные, я понимаю, не из-за того, что они там бегают активно, у них кровообращение а, и дотрагиваешься. Просто все лицо ледяное. Вот тут все вместе. И кровообращение, и холод. Посмотрим. Смотрите, что я только что сделала Я намазала вафельные коржи сгущенкой У меня получилось целых аж два торта Вот Сейчас немножко постоит в холодильнике И потом можно будет пить чаем Кстати, мы очень удачно Опа, свет отключили у нас это в принципе неудивительно, здесь часто такое бывает. Так вот, свет нам уже дали, вернемся к сгущенке, которую мы поставили варить. Мы взяли две баночки, мы решили не покупать магазинную, потому что ну, какую ты не купишь, все равно э, нет того вкуса, который был раньше, вкус в детстве. И мы решили с вами попробовать сварить. У нас когда-то была такая попытка еще два года назад, мы варили, она все равно получилась невкусной, но это мы взяли другого производителя. В общем, мы решили на два с половиной часа ее поставить варить. Но одну баночку мы достали спустя полтора часа, открыли и поняли, что это то, что надо. И дальше мы уже не продолжали варить. И вторую мы достали тоже. И, ну, очень вкусно реально получилось. Мы еще тортик вот этот не пробовали, но я уверена, что это будет именно вкус детства. Все-таки лучше варить самому. Мне, кстати, как-то в комментариях написали, почему ты все время говоришь, там в детстве было все намного вкуснее. Это так у любого человека, когда ты возвращаешься в детство, кажется, что тогда это было намного все Лучше, интереснее, вкуснее. Ребят, вот ключевое слово ⁇ кажется, не кажется. Так было на самом деле. Мы еще то поколение, ну по крайней мере я, наверное, уже завершающий этап, поколения, которое еще помнит вкус нормальных продуктов. Сейчас производители умудряются испоганить такой продукт сгущенка, что даже когда ты его сварил, он все равно получается невкусным. Вот. И мы еще вот мы еще помним вот тот вкус гостовский, который должен быть сейчас найти качественный продукт очень сложно. И сейчас если ты его находишь, то будь добр выложи за него двойную или тройную сумму, то есть намного дороже, чем за тот продукт, который лежит рядышком на полке, который выглядит аналогично, но вкусовые качества абсолютно разные. Вышли мы на улицу погулять. Погода хорошая. Всю ночь шел снег. И не ешь сосульку, пожалуйста, Ренат, я тебя очень прошу. Вода грязная, пожалуйста. И снег, и сосульки. Все вкусно. Мы с ним в садик не пошли, решили прогулять, потому что Правда сказать, ночка уже вторая, очень сложная, из-за Яна, Я Ян сейчас с папой дома, я просто сегодня, и я, и Сережа не в состоянии были утром проснуться, чтобы отвезти ребят в детский сад, поэтому очень хотелось спать, банально, вот, сейчас почистим снег, уже взяла лопату, и, наверное, пойдем на санта кататься. Конечно, прикольно, у нас под снегом. Смотрите, лед просто лед. Можно брать коньки и кататься. Смотрите, вот так. Марк, что-то мастерит, О! О, упал. Вставай. Скользко, тут лед, сплошной лед. Это с водосточки текла вода, когда был плюс, и все сейчас это все замерзло. Какой милаха? Это кто? Это олень? А ну, неплохо, видите, неплохо. Ты. А ловить. где ваши мороженцы? Они мороженицы ну, да. там. Ну, так... Что я вам, ребята, хочу сказать? Береза это красиво. Посмотрите, сколько мелких веток нападало. И вот посмотрите, сколько их. Когда это все растает, я даже не знаю, куда это все девать, как-то собирать. Он на дороге, это все ветки от берез, представляете? Их немерено. Придется в Золушку играть. Всем нам. Это, я считаю, это надо всем выходить. Соседям тоже. И убирать это все. Будет. Мы решили пройтись. Я после расчистки снега еще вам на санках умудряюсь бежать. Но реально тепло. Погода классная. Но не хватает солнышка и холодильника. У нас вся улица в дыму, такой запах дыма, но все чем-то топят. И есть некоторых домоходов прям вообще реально такой дым идет. Просто. Ладно, побежали. Мы как в тумане, на камере это незаметно. Я уже на территории дома, уже у нас дорожки чищу. Не могу, походили немножко? что-то сегодня как-то очень сильно воняет тем, что люди отапливают, где-то вот проходишь, хорошо, если где-то, если где-то таким приятным дымом, когда дрова, а бывает такой запах неприятный, Короче говоря, нагулялись. Класс, у нас получилось, да? Да. Ух ты! Вообще супер. Ну, все. Можно таких много теперь делать. Все, мороженица работает. Мороженое готовится. Не-не-не-не-не. Хватит. Ну, Марк, покажи, как это делается. Давай. Так. Ты там как-то набираешь и фиксируешь, да? Ага. А ну-ка. О, нет. Половинка, да? Разделился нет, нет, на две половинки комочек. Нет, нет. Надо нарастить сильнее, нет. да? О, красивый. Мам, вот, вот. Отлично, Мам, супер. Сюда. Ну, давай, тебе расчистил Ренат уже место, чтобы выкладывать шарики ваши из мороженого снежного. Давай. Что? Да, вот сюда выкладывайте. Посмотрим, сколько вы тут мороженого наделаете сегодня. Просыпается, да, немножко? Да. Шишек много. На елке. Ну что, Джо, пришел? Нам скучно не было. Ребята сидят. Шкандыбает, шкандыбает, конечно, ему. Тяжело. Он в основном все время себя в будке лежит. Сейчас иду иду смотреть, как там у него тепло, батарея. Ты иногда выйдет, когда мы выходим, походит, походит и обратно. Старенький. Ну что, один шарик только всего лишь делали, пока я ходила, искала вам сосульки. Маркошек, давай заканчивать. Уже и так много. Сколько у тебя уже их? Еще тринадцать. 13. 13. Хорошо. О, какие красивые, ровненькие. Ты, ты все с машинкой музыкальной. Ребят, мы уже так долго гуляем, надо уже идти домой. У меня уже ноги замерзли с вами. Ломаются, не спеши, ты спешишь, я подгоняю, да? Тебя и ты спешишь. Очень удачно. Мы в прошлом году купили машинку такую с печеньями. А мы не ее. Нам подарили. Кто подарил? А то мы купили Дед в Мороз. магазине в метр. Не, в магазине метра мы купили. А, серьезно? Да. Ой, сыночек. да, наверное, это Дед Мороз был как точно. Что она была заклеена. Тут было написано, а, Точно да. да, точно, точно, да, не было таких, я Попробуем. тоже не видела. -то слишком. Ну, 4. 4. ну все, молодцы, не бросайся А, все. Не обсыпайся снегом. А. Пришли домой, сразу видно, кто за кем скучал. Сейчас, сейчас будем кушать и спать. Ян, тебе полегчало, да? Не, падай, не падай, давай. Так, Только температуру собьем, сразу парень веселится. Сейчас дети пообедают, и буду укладывать их спать Я, кстати, обновила посуду, но все никак нет времени вам показать. Все-таки Такие тарелочки очень удобные, вместительные, и мне цвет их понравился. Себе я буду готовить вот такой лаваш с сыром. Дети с сыром не любят, они любят просто, когда его обжариваешь. Но сегодня они без лаваша, сегодня я буду с лавашом. А у них обед сосиска, рис с, рис с кукурузой, сосиска и овощи. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. И я надеюсь, что они после сытного обеда пойдут на тихий час. По крайней мере, я буду пробовать их укладывать. А вот и наш обед. Готовится очень быстро. А получается, просто пальчики оближешь. Делать можно любую начинку. Можно грибочки с огурчиками. Кстати, да-да-да, именно с огурчиками солеными я пробовала. Очень вкусно маринованный лук, колбаску. ну В общем, все, что у вас есть в холодильнике сюда вовнутрь, только обязательно должен быть хороший вкусный сыр и на сковородке обжаривать, ну, буквально там по полминутки. Это очень вкусно.